Что я делаю? Я поддерживаю женщин во время родов. И иногда это бывает какая-то информационная да, поддержка, иногда это практическая поддержка. Я могу удержать за руку, делать массаж, подсказать, в какой позе ей может быть удобней. А иногда и чаще всего это эмоциональная поддержка, когда я свидетельствую, проживаю с женщиной тот опыт, с которым она сталкивается. И роды – это опыт, в котором очень много происходит всего. да, И с идентичностью женщины, и с ее телом, и с ее отношениями с другими людьми, с ее отношениями с авторитетами, властью, собственной детской частью. И бывает важно, когда рядом есть кто-то, кто я бы не сказала помогает или там проводит ее да, по этому опыту, потому что он ее, но как есть такие проводники шерпы, Непале, которые а, знают разные тропинки и помогают путешественникам нести их тяжелый рюкзак, да, пока европейские путешественники исследуют Непал. Вот доула чем-то похоже на такого шерпу, который берет на себя какой-то такой труд а, не совсем заметный, но который изменяет качество жизни.